проект, который еще не вышел в открытые продажи, который только планирует свой старт, но у нас уже есть информация. И самое главное получать от этого также дополнительно доход. Кто не хочет доход? Все хотят доход. Здесь еще и, пожалуйста, у вас здесь ее добромные ванны. Через дорогу это прям. Санатории приезжают, набирают, покупают воду. Ее добро, ее возят на Мацесту, на металлург, на Южное взморе. А вот справа как раз-таки будет набережная. Смотрите, какая красота. Здесь даже без лошадей просто выйти утром и пошел гулять, дышать свежим воздухом. Всего два аналогичных комплекса. Это будет третий по всему Сочи Большому. Вы представляете? Друзья, всем привет. Вы на канале Сочи ЮДВ. Я начал это видео с того... Как здесь люди проводят свой отдых, вокруг чего, где они ходят, что их окружает, какая красота. Сейчас мы находимся в микрорайоне Кудепста. Для тех, кто не ориентируется по Сочи, это как раз между Адлерским районом и Центральным Сочи. Вот. Здесь у нас течет река Кудепста. Посмотрите, какое окружение, какое ущелье. Летом это все максимально зелено, красиво. Вот. И сюда мы приехали не просто так, а чтобы показать вам проект, который еще не вышел в открытые продажи, который только планирует свой старт. Но у нас уже есть информация от застройщика, вот, который занимается строительством этого комплекса. Вот. А это эко-отель, так называемый, среди природы для тех, кто устал вот от таких железных коней кто хочет э, выбраться из, э, так сказать, бетонных джунглей, кто хочет приезжать в Сочи отдыхать и самое главное получать от этого также дополнительно доход. Кто не хочет доход? Все хотят доход. И вот здесь, вот на этом пространстве, посмотрите, здесь около 30 соток земли, по документам скажем более точно. Будет находиться новый эко-отель, состоящий из 12 небольших деревянных коттеджей. Каждого коттеджа будет своя терраса. Это будут коттеджи с возможностью размещения от 4 до 6 человек в каждом из них. Дома будут продаваться полностью с отделкой, ремонтом, мебелью, техникой. Все под ключ. Посмотрите, какая здесь интересная территория. Помимо самих коттеджей здесь также будут располагаться... Купели, купели, причем необычный. Одна йодная купель, другая йодобромная купель. В общем, здесь все про оздоровление, про здоровье, оздоровление и эко-отдых. Вот. Этого очень не хватает в Сочи. Всего у нас есть два аналогичных, готовых уже действующих комплекса в Сочи. Один называется лес. Кому интересно, можете посмотреть а, премиальный кемпинг. Вот. И второй Кемпинг находится на Розе Хутор, вы наверняка видели выпуски нашего Дмитрия, как он ходил туда, насколько ему это понравилось, насколько он впечатлился этим всем, потому что Дмитрий у нас очень загруженный человек, вот так же, как и вы, дорогие инвесторы, мы знаем, как вы трудно трудитесь, вот, чтобы потом хорошо отдыхать, поэтому вот такое вот место, пространство, где будет банька. Где будет сауна, где будет хамам, где будут купели. Все это у берегу, на берегу реки, в таком прекрасном окружении. Посмотрите, сколько здесь бамбука, какая здесь зеленая пространство. Замечательная эко-отель, который будет приносить очень хороший, высокий, пассивный доход. Это мы говорим не понаслышке, потому что вот действительно вот эти два действующих отеля такой же концепции на сегодняшний день приносят в сутки. Аренда от 17 до 20 тысяч рублей в сутки сдаются такие коттеджики. В эту стоимость уже включена банька, купель, а, значит, ну, посиделки у костра, не знаю что, обслуживающий персонал, наполнение номеров. Да? То есть в сухом остатке можно сказать, что данный комплекс действительно будет востребован, будет переносить очень хорошую доходность, это порядка 25-30% годовых. Вот, и будет востребован круглый год. Потому что даже сочинцы местные очень любят такой отдых. Лично я выезжаю постоянно куда-нибудь в Абхазию, подальше от цивилизации, поближе к вот таким вот природным ресурсам. Здесь еще и, пожалуйста, у вас здесь едобромные ванны, Через дорогу это прям действительно комплекс есть, который предоставляет такие услуги. Здесь же у нас есть конюшни, где можно вот также на лошадях покататься по этой замечательной природе Кудепста. Здесь же у нас проводятся джипинги, то есть вы можете арендовать джип, поездить здесь по предгорьям, покататься, на каньоны съездить. В общем, вот, про вот такой отдых. Это очень востребовано, это очень нужно людям, особенно те, которые живут в мегаполисах, в других регионах нашей страны. И вам, дорогие инвесторы, которые умеют считать деньги. Очень хорошая, приемлемая стоимость данных коттеджей. Вот, поэтому спешите, это пред-старт продаж, когда этот комплекс выйдет в открытые продажи, это будут совсем другие цены. Вот, по поводу всей информации, как будет выглядеть, что, где, как обустроено, как будет располагаться, какие планировки, какие дизайны, проекты внутренних решений по ремонтам. мы вам обязательно вышлем, вы видите сейчас номер на экране, на который вы можете обращаться или писать напрямую Дмитрию, Дмитрий уже будет вас связывать с нами, в общем, как будет удобно, так с нами и связывайтесь. Вот такой вот замечательный премиальный кемпинг будет в таком замечательном красивом месте. Поэтому всем, кому интересно, здесь вложение на данный момент до 10 миллионов рублей. За коттедж с ремонтом, с мебелью, техникой, с гарантированным пассивным доходом. Уже начиная с августа 2023 года. Это срок строительства данного комплекса. Поэтому премиальный кемпинг, предстарт продаж. Очень хороший ликвидный объект в замечательном месте. С вами компания Сочи УДВ. Обращайтесь. С удовольствием предоставим вам самые лучшие предложения в городе Сочи. И тем более по данному комплексу. И прогулочная набережная зона. Друзья, Дима приехал как раз тоже на комплекс посмотреть что да как. И вот теперь едем вот прям через реку. То есть вот у нас справа здесь полностью этот комплекс. Слева на другой части двора, так сказать, у нас идут две базы отдыха действующие, но они на другой стороне реки. То есть мы будем с сухопутной, так сказать, ее части. И здесь у нас также есть медицинские услуги, йодобромные ванны. Санатории приезжают, набирают, покупают воду. Ее возят на Мацесту, на Металлург, на Южное взморе. А вот справа как раз-таки будет набережная, усиление берега. Да, то есть здесь будет свайное усиление берега, будет поднятие набережной за счет металлоконструкции, вот, чтобы все это богатство природное укрепить, закрепить, и чтобы все наши инвесторы, которые инвестируют в этот комплекс, были максимально защищены в своих инвестициях. Вот. А вот скважины, скважина на скважине, скважины погоняет. Вот с этих скважин глубина в 110 метров производится набор воды. И далее едем просто по лесу, немножечко леса. Вот здесь также идут эти все конные прогулки. Отсюда, кстати, можно подняться в предгорье Сочи, где у нас каньоны, тектонические разломы, реликтовые растения. Вот здесь, смотрите, сколько самшито вокруг. Вот среди чего нужно приезжать отдыхать в Сочи. Смотрите, вот газ. 7 шесть 10 едет, наверное, деревья возят из леса. Сейчас разъедемся. <сорщит> Смотрите, какая красота. Здесь даже без лошадей просто выйти утром и пошел гулять, дышать свежим воздухом, обогащаться кислородом. Тут прогулочные пешие маршруты на водопады, на лошадках комные прогулки. Вот, Посмотри, природа какая. И база на отдыха на базе отдыха. Сейчас мы буквально приезжаем к пикниковой зоне. Дополнительный. Клан ли вам нашего мало? Еще скважина. Глубина 700 метров. А баллов. 1976. Офигеть. Смотри, еще одна скважина. И домик лесника. С родниковыми родниками. Вперед, за детскими эмоциями в кудепство, друзья. А вот, смотри, тоже, да, какой-то домик лесника. Класс. О, хочешь, поди, сними его. Мужичок не против, мужичок хороший. Что, собака? Раз пойдем, вот ты песель какой, вот ты красавчик какой. Ну вот, одна из действующих баз отдыха, вот такие у них здесь беседочки на территории, вот такой вот домик, смотрите какие листья, здесь прудик даже сделали себе своеобразный. А, та -та -та. Класс. Елочки, зелено, мелино, возле реки. Отдыхает, сколько она уже здесь лет стоит, эта база, мне интересно. Вот. вот. такая вот красота. Вот я открыл для себя еще одно место, куда можно приезжать, компании, отдыхать. Смотри, вот такие вещи, вот беседочки, там купель. Классно. Родничок видит он. Один, второй. Смотри, какая река. Какая природа, блядь? Кать. Беседку любую выбирает. отдыхай. и баню. Вот так, друзья, приезжайте к компании отдыхать. Обращайтесь, даже поможем вам с местом отдыха. Вот. Только не упади, не Отдохнули в банке и окунаемся в горную реку. Посмотри, какой мок на сам Самшитовый лес. Класс. Вот что значит Сочи и насколько он многогранен в своем изыске просто Велезный, природных да? ресурсах вот в вот его вот уже исторической а э, бетонной, а так сказать, да? истории с приходом Олимпиады. Тонет, да? Поэтому что кому нужно многогранный Сочи для и всех. Все, моя в общем, мы что сказать хотели показать вам то, что мы находимся на другой стороне реки То есть куда вот так просто вот на машине Если да, вот мы сейчас просто на внедорожнике едем Высоком на соленец бы... но... запросто. Ну я к тому, что люди через реку Куда-то в лес Хрен знает куда готовы ехать Просто чтобы пожрать шашлыка я извиняюсь за свой русский Попариться в баньке и поластится в горной реке да, после баньки. Хорошо, классно провести время. Единственное, что вот вы видели, какой большой комплекс и он расстраивается, расстраивается, строит, строит, строит, потому что на это есть большой спрос. И это просто пикниковый комплекс, где нельзя даже остановиться переночевать. Да. А вы сейчас можете приобрести себе ликвидный бизнес, который будет точно так же качать, куда будут даже местные с кайфом ездить отдыхать круглый год, без простоя, по очень хорошим, высоким ценам, потому что это, этого не хватает в Сочи. Вот такого отдыха. Все хотят отели 4-5 звезд. А вот этого это у нас, ну, как бы, понимаете. Ты это... и, и, и гемпинг Натхаза. Все, больше таких подобных нет. Всего два аналогичных комплекса это будет третий. По всему Сочи большому. Вы представляете? Это наш. Поэтому, все слева, друзья. Это наш. Весь Бамбучела. Вот такая вот интересная локация. Природа. И все это вот у Буквально в минуте езды от жилых комплексов Флора и Летний Да? За... да вот тут еще одна вон беседки Хочешь покажу? Давай, смотри Вот, пикниковый комплекс Трампампам. Все, еще один Мало ли вам недостаточно инфраструктуры нашего Кемпинга-глэмпинга, Нати, идите вот сюда, вон банька вам уже топится. Ну, вон банька топится, все, да. все делается, и вот опять же, это просто вот приехал беседка, да, а на ночь остаться на выходные, там Нет. провести время нету. Тупо беседка, вот. ничего кроме беседки, вот, пикниковый комплекс долины, ну, музыка играет уже кого то же. Так что, друзья, не дремлите, обращайтесь, выберем вам самое лучшее предложение. Привезем, покажем всю эту красоту воочию. Если нужно, выйдем на видеосвязь и покажем, где именно будет располагаться именно тот коттедж, который именно вы выберете. До связи, с вами компания Сочи и Всего доброго.